Всем привет! И сегодня мы будем играть в Куки Кликер. Да, это очень интересная игра про печеньки. И соответственно в 2013 году эти версии были неинтересны Но мы будем играть в новую версию, которая выпущена 8 февраля 2016 года. Давайте быстрее накликанем. Курсор. Да, курсор. И еще один курсор. А 10 курсоров стоит 403. А 100 курсоров 155 миллионов. Подумаешь. Вообще быстро накопим. Отвечаю. Давай сейчас быстро крепим. Быстро, быстро, быстро. быстро. Да. Так, здесь же есть обгрейты. Давайте я буду снимать до той поры, пока мы не дойдем до самого-самого-самого самого самого последнего набора. И, конечно же, они нам неизвестны. Видите, у стоят оранжевые. Мы можем купить бабушку за сотку. Но не сейчас. Сейчас будем создавать интригу. Что же там дальше? Сколько, знаете, в самой первой версии там шло курсор, бабушка, сразу ферма, шахты. Потом ракета, потом... Потом шла... Так. Потом шла... Химической лаборатории, и потом шел портал, и после него машина времени. Все, больше ничего не было. на на 120 миллионов. В этой же версии ракета только 5 миллиардов стоит. Ну да ладно. Давайте две бабки купим, чтобы у нас все быстро было. И давайте на крестик нажмем. Вот бабки зайки. Да Двойное понятие какое-то. Ну что ж, играем дальше. Игра ну просто очень известная. Настолько известная, что в нее играет около 6 миллиардов человек. Представьте себе. Ну, 6 миллиардов раз в нее играли где-то. Так, давайте сейчас купим бабку и два курсора даже три купили Но это не важно почти курсор нам уже ничего не под... ничего не дает вообще сколько он там дает две а, десятых секунды сейчас у нас уже 5 печенек в секунду также у нас могут вылезти зайцы где-то вот здесь на поле мы должны их ловить по-моему если зайца отвергнут от нас то он приносит плюс какое-то количество монет. А если повернут к нам-то x7 на 77 секунд. Ну, ладно, я не такой-то специалист в этой игре. Просто бывало играл. В старой версии доходил до квадриллиона Без чита. Конечно, я знаю чит, но думаю, с читом мне интересно. Так что давайте играть без чита. Так, закрыть. Давайте играть без чита. Вот так. Да уж, где серии за 40 мы точно. Ну, мы точно уже дойдем до последнего. И даже может его купим. Только вот мне интересно, сколько он стоит. Смотрите, вот ферма открылась. Я могу ферму купить. Она целых 1100 стоит. Печенье. Так что мы сразу так и не накопим. Давайте сейчас быстренько две бабушки еще купим. Так вот и у нас 9 печенек в секунду. Скалка прокачивает бабушку, вот это прокачивает, ну или курсор. И еще может прокачать твой клик. У меня он по два. Да. И коты они они что-то молоко прокачивают. Ну коты же любят молоко по идее. Вот, у нас уже целых 15 курсоров, так что давайте играть быстрые, и... чтобы набрать миллионы. Мы наберем эти миллионы, кто в нас сомневается? Да уж, тут есть статистика, ну это я давно играл, как давно? Вот, за 4 минуты мы набрали 2500 печенье, да? Нормас. А там я видел какие-то видео. Там за 30 минут набирали миллион. Это быстро. Даже за 23 минуты где-то. Так что если хотите, посоревнуйтесь. За свой миллиончик. вас смотрите, в два раза больше курсора. Ну, теперь их стоит покупать, потому что бабки дают один куки в секунду. Эти. 4 десятка. Цена примерно подходит. Вот уже почти 16 печеньек в секунду. Плюс еще я по 4 кликаю. Представьте себе, да. Сейчас будет 17. Сейчас 200 печеньек накопим. Все. У нас 20 курсоров 17 в 17 секунд. Еще 9 погушу. Так, давайте бабку прокачаем за тысячу, за на. Ну и на этом, наверное, закончим. Или ферму купим. Давайте и бабку прокачаем, и ферму купим. И закончим. Сразу три дела. Трех зайцев убиваем, да? Мы едем, едем, едем. Мы едем, едем, едем. Сначала бабку. Вот, 26 раз ну Это вообще элитно. Уже 18 бабки приносит. И 8 курсора. Курсоры снова невыгодные. Притом бабки. Вон какие дешевые. Относительно курсоров. Бабка приносит по 2 в секунду. Это по 4 десятых. То есть бабка должна в 5 раз дороже быть, чем курсор. 5 раз дороже стоит. Ну и покупаем ферму. О, какая красивая ферма. <laughs> Конечно, красивая. Да? Так, давайте сделаем перевод. И посмотрим, что значит ферма. Да блин. Сразу что все залагало. Короче, насколько я помню, ферма выращивает печеньки. На печеньковой фабрике. Что-то такое. Ну ладно. Купим варушку. Ну и на этом закончим. Вот, 21-21. всем пока.